Всем привет друзья в этот прекрасный солнечный и ветреный день мне решили воткнуть на обзор вот такую вот малышку и сказали не дай бог ты будешь ее обсирать я хочу заранее сказать что это довольно неплохой автомобиль и единственным ее конкурентом является черри который вообще ее конкурентом как бы является но она на порядок хуже самое главное на что нужно смотреть при э, выборе автомобиля это на кузов ведь он во-первых, гниет, как скотина. А во-вторых, посмотрите вот сюда. Вот такой вот металл у автомобиля. Здесь вообще гниет, в принципе, все. И арки, это очень больное место. Гниют за дверей, низы порогов. Все абсолютно. Рамки дверей. Рамки сзади машины. По задней двери. И если за такой машиной смотрел э, владелец-наездник, который не убирал рыжики, не убирал сколы, то данная машина придет очень быстро в негодность, потому что металл, во-первых, тоники, во-вторых, гниет, как я уже сказал, очень быстро. По мотору, в принципе, особо интересного рассказывать нечего. Это самый простой, обычный трехцилиндровый мотор, который работает как трактор. Сейчас заведу, покажу. Вот так вот работает этот двигатель. Его очень сильно колбасит из-за того, что... Цилиндров всего 3, и он э, ловит дисбаланс. Особенно если у него проблемы с холостым ходом, он вот так вот очень сильно трясется. По мощности вот э, здесь установлен 0,8 литровый движок, здесь примерно 56 что ли лошадиных сил. Для этой машинки его хватает, ну такого прям дискомфорта дикого не возникает по городу кататься хватает на трассе естественно очень трудно с литровым движком но ну, гораздо попроще будет если будете смотреть и будет литровый движок то это очень хорошо кстати не бойтесь если у вас двигатель вот так вот очень сильно потеет здесь уже не потеет здесь уже явная течь здесь нужно менять прокладку но, в принципе, это нормальное его состояние. Идем сейчас покажу низы дверей. Такая проблема, в принципе, встречается не только на Матизах, а на абсолютно всех машинах до 150-200 тысяч. Вот, смотри. Вот такая болезнь. Это вообще не критично еще. Это еще можно зачистить и перекрасить. Но... Это уже есть проблема. Вот на данном примере здесь на арке уже вспучилась краска. И уже есть трещины, краска сама отходит. Здесь, скорее всего, уже есть дырки в самом металле. Поэтому э, лучше до такого не доводить. И как только появился вот такой вот маленький рыжик, лучше его сразу зачищать, перекрашивать. И так машина у вас сбережется на более долгое время. В общем, если вы человек, который часто ездит на дачу или возит какие-то вещи у себя в машине, то эта машина точно не для вас, потому что багажник на Мотизе это очень такая больная тема, здесь место совсем чуть-чуть, я не знаю, литров 150 может, если есть, потому что даже его родные, какие здесь, 12 колеса, не помещаются сюда в полном объеме, сюда помещается сколько, два колеса? Одно колесо сюда помещается всего лишь Добавить больше нечего Единственное, наверное, можно Откинуть спинку заднего сидения Тогда у вас место хоть как-то прибавится Но в общем ситуацию это не спасает Первое впечатление знаете какое? Если на этой машине ездила девушка То вам капец как назад надо двигаться Чтобы сесть удобно Вот хотя бы так Не, ну в целом, салончик приятный. Единственное, руль трясется. И чехол ездит. Это называется безопасность. Короче, честь в машине. Есть печка. Можно ставить горячий, можно ставить холодный. Есть 4 режима регулировки вентилятора. Есть 5 положений обдува. На все, на все случаи жизни. Есть циркуляция салона, обогрев заднего стекла, кондиционер, который работает, но который абсолютно не даст вашей машине никуда поехать. Если вы особенно едете полной машиной, куда-нибудь на море, то не дай бог попадется по дороге где-нибудь горочка. Вы на нее очень долго будете забираться. Это будет такое испытание для вашей машины и для ваших нервов. Поэтому в машине предусмотрен вот такой вот антистресс. Его жмякаешь. И у тебя немного настроение поднимается Бардачок здесь обладает огромной вместительностью Максимум, что в вместится, это ваша страховка И от нее копия Все, особой атрибутикой обладает панель приборов от Матиза, У которой нет тахометра Почему, спрашивается, кто его знает Может быть трехцилиндровые моторы очень сложно мерить Поэтому его здесь и нету. В отличие от Автоваза за эту цену, у вас будут нормальные рычажки переключения поворотов и включения светов. Также у вас будет... А, здесь не крутится. Здесь просто включатель дворников и все. В максимальной комплектации, кстати, здесь есть такая интересная штука. На водительской двери есть заглушка. В Максималке здесь стоит электрорегулировка зеркал. А здесь рычажок, который поворачивает влево вправо, но работает он для пассажирского зеркала. Это настолько убого, я не знаю, зачем так было делать. Ладно, ну как бы базару нет, я могу свой сам порегулировать. Но и до того я могу достать сильно не тянувшись, эта машина не такая большая, чтобы я до туда тянулся. Но если делаешь, уже делай по-человечески, чтобы я и здесь мог сделать, и там сделать. Владелец правильно подсказывает, что если ты купишь машину за 100 тысяч, Жигуль в частности, то вряд ли у тебя будут там стеклоподъемники на твоей семерке, десятки или еще чем-нибудь. Ну, вру, на десятки будут. Но нормальную десятку ты не купишь, а Матисс сможешь. Одним купить. большим минусом является жесткость данного кузова. Она настолько никчемная, что даже установленная под капотом распорка передних стоек вообще не спасает ситуацию. Ты едешь, как на стуле, который разваливается. Ну, вот, не чувствуется вообще никакой жесткости. Плюс болтается руль, болтаются колеса. Ну, естественно, ты этого не почувствуешь, если это твоя первая машина. Для первой машины это более чем нормальный автомобиль. Он подойдет. И это точно лучше, чем... Семерка точно лучше, чем девятка. Наверняка многие из вас а, знают, что чем длиннее колесная база, тем более комфортным будет а, сам автомобиль. Но этот случай не про Матис. Здесь колесная база в два шага, ну в два больших шага. И когда ты наезжаешь на препятствие, ты просто подпрыгиваешь на любой кочке. Даже вот на камешек вот этот вот наедешь, у тебя все начинает подпрыгивать. Так, что у нас по плюсам? Машина довольно экономичная сказал бы я если бы она была действительно такой по паспорту здесь расход примерно 5-6 литров но по факту здесь точно не меньше 7 почему так я не знаю это касается не только 08 движка но и литровый точно такой же а особенно если 08 на автомате он жрет вообще космос опять же из-за того что здесь Короткая колесная база. Мы можем в любом месте просто развернуться практически на месте. что у нас на заднем сидении? Есть место? Но ну, в принципе, если впереди сидит карлик, то сзади место есть. Больше здесь нечего рассказывать. Здесь просто табуретка. Для меня лично еще одним преимуществом является то, что здесь, блин, стекло вровень спускается. У меня в Калини такого нет. Сейчас проверим сзади, кстати. Блин, а сзади вот косяк. Здесь пол стекла не спускает. Ну блин, сзади, ладно. Кто когда ездит сзади на Матизе? Короче, так как мы не сняли один очень важный момент, я расскажу про очень большой и самый главный недостаток этой машины. Им является статус этой машины. Эту машину просто ненавидит каждый на дороге. Ты вот, если не супер красивая девушка, которая ездит на Матизе, а ну, пускай будешь обычная девушка или парень. Тебя будут все ненавидеть. Вон та вот гнилая семерка, которая поехала. Если она встанет за тобой на светофоре, она тебя просто ненавидеть будет. И это не только вот эта вот семерка так будет делать. Это будут делать все абсолютно на дороге. Очень сильно это заметно, когда ты... Едешь по дороге, перестраиваешься где-нибудь, хочешь свернуть, тебя должны пропустить где-то, но хренушка тебе, тебя никто не пропустит. Особенно, если ты встанешь на светофоре где-нибудь, первым особенно, и сзади тебя соберется какая-нибудь толпа, которой нужно будет ехать. И не дай бог ты затупишь на хоть полсекунды. Тебя так засигналят там, что ты больше не захочешь ездить на этой малыхе. Вот это вот, наверное... И есть самый главный минус этой машины. Ну а так в целом машина-то ну, довольно приятная, ну, относительно приятная э, из машин за 100 тысяч. Именно за 100 тысяч э, говорю, а не за 120-130, потому что за ту сумму уже будут э, другие, ну, более-менее интересные варианты из иномарок, из э, отечественных производителей. А за 100 тысяч это в принципе классный вариант. Ну а так делать выбор только вам спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии по поводу этого видео пишите какие может быть еще автомобили следует снять и рассказать про них всем пока